Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Не все секреты стоит уносить с собой в могилу. Освобождение короля воров в законе Тариэла Аняни, Таро, из Черного Дельфина, было одним из самых ожидаемых событий в воровском мире. Все были уверены, что с возвращением Таро весь преступный мир России ждет новый передел. Ожидалось, что Аняни и его люди предъявят счет всем, кто поддержал прогон деда Хасана и Япончика, и раскороновал Таро по понятиям. Большой войной пахло в самом воздухе. Однако сразу же после освобождения из российской тюрьмы, Тарьел Аняни, практически из рук в руки, оказался передан испанской полиции и вывезен в Испанию, где ему предстояло отбывать новый срок. Исчезновение Таро шахматной доски не только уберегло Россию от новой криминальной войны, но и существенно укрепило позиции Шакра Молодого, который буквально в одночасье лишился своего главного конкурента. По большому счету, Шакра оказался единственным, кто остался в выигрыше, и в выиграше очень серьезно. Это обстоятельство заставило многих заговорить о прямой связи между Шакрой и экстрадицией Таро в Испанию. Выдача Аня испанским властям стала возможным только благодаря тому, что авторитета лишили российского гражданства, а гражданство, в свою очередь, его лишили благодаря тому, что в его документах полиции удалось обнаружить крохотные несостыковки. А в оформлении этих документов Таро помогал никто иной, как сам Шакра Молодой, много лет назад, когда оба еще жили в Испании и были друзьями. Вполне возможно,